Здравствуйте, с вами Ростислав. Сегодня один из немногих случаев, когда я выхожу на экран не в роли музыканта. Что же заставило меня появиться в эфире из подмосковных болот, спросите вы? Отвечу. На зачете по актерскому мастерству мне предстоит изображать Папагена. Для тех, кто не знает, это такой забавный парень в перьях из оперы Моцарта. Кроме клетки для птиц он повсюду таскает за собой флейту из тростника, но ее НЕВОЗМОЖНО купить в интернет-магазине. Я решил найти подходящий материал сам. Для начала удалось найти Рогос. То, что я несу в руках, кажется совершенно ни на что не пригодным. О дальнейших этапах создания флейты для чудака Папакена в следующих видео.